Мы в ботаническую городину, в Варна, который находится прямо напротив курорта Константин и Елена. Погода сегодня отличная. Паркинг платный, 3 лева. Сейчас пойдем платить. А, вот там, наверное. А, вот где должны будем платить. Народу в парке очень много. Как хочешь заплатить быстро. Стоянка вся заполнена. Поэтому выглядит все вот так. Вот это работное время на кассу. До 19 часов. Сегодня в воскресенье, поэтому народу очень много. Что? Пойдите, кассовая бележка. А где она? Да. Что? Нет, не чек, да, Вон какая поляночка. На поляночке идем. Так а мы-то самое пойдем по схеме или что? Розариум. Пошли Розариум. Езеро на духовите, Водопада, Римская гробница. Супер. Ага. Ну, куда? ну вот, мы пошли на Розариум. Будем смотреть розы, как всегда. Это нам всегда интересно. Какой то чудный парк. Защитливо озеро, надо? Посмотреть. Мы тут что-то никогда и не были. А тут так красиво. И варминцы, похоже, любят это место. Потому что очень много людей. Народ приживает сюда на пикники. Здесь под каждым кустом организовано какое-то действо. Мы хотим сторониться людей, но они постоянно около нас. В большом количестве. Но сегодня воскресенье поэтому это сделать довольно сложно. Все, мы быстренько всех обогнали и идем теперь в розарий. Надеюсь. Если мы не забудемся. Вот такие вот кактусы. Это кактуса Ари. Кактус Ари. Да, мы ее сейчас пробежим. Здесь чудесно поют птички. Несмотря на то, что мы идем, в общем, сдоль дороги, птичек очень хорошо слышно. пришли в розариум ну, тут написано реконструкция розариум ну войти можно сейчас войдем вот такая красота можно снять и поближе еще подойти здесь просто чудный запах здесь есть на розах табличка Здесь так жарко, и от нее идет просто испарение. Просто запах, он не просто пахнет, он испаряется и наполняет весь воздух вокруг. Она необычная такая. Она кустовая, да. Кустик такой мелкий-мелкий. Очень много. И все, конечно же, не поснимаешь. Но вот эту я просто не могу пройти. Это просто что-то. Посмотрите, какая красота просто что-то один стебель одна роза это розы под но ну, красота бы... это волшебство это виолит парфюм сорт розы виолет парфюм Сум. они кружены Какие красивые розы, просто не могу пропустить ни одной. А это другой сорт, сорт том то Поснимаю сейчас, да? Вот эти розы сниму только. Красота в этой беседочке. Вот еще такие розы и такой цвет. И они такие густые-густые, кружевные-кружевные. Да, здесь просто и кустик. и кустик, и беседка. Ой, а вот здесь как вкрапления вот таких красненьких роз. Посмотри, такие мелкие, но они какие-то просто необыкновенные. роза до да, розы прямо в елке растет надо же какие они ползучие. вам не беседку кругом розы розы розы а вот такой красивой беседки Витя нам сейчас расскажет как ему нравится природен парк О, природен парк просто великолепен нет слов это что-то бомбическое особенно розарий правда да. розарий Розари. просто супер здесь очень много роз все они пахнут цветут и очень все красиво. Жалко, что не передается через запись аромат, который здесь стоит в воздухе. Такая вот чайная роза. Это просто-просто такой необычный редкий цвет. Роза, она сделана в форме дерева, сформирована. Ой! И тут просто красота! Это пергола. Но. ну, Самый <связано> эффект на это вход. Если она просто для этого создана. И такая красота. Амад Бамбалейла. Да, ну туда выключи. <связано> <связано> Солнце светит прямо в глаз. Стени здесь ухоженные подписаны. Вот это хибрид Элла очень красиво а -а -а. испанская елка значит идет римская гробница идем по травочке к римской гробнице воюй на солнце, ну просто дышишь как будто таким воздухом смоляным ее отъели очень да, очень крупные пчелы летают, но это Похоже ну, на что? Какое-то растение. Чертежо. Здесь какое-то растение, все в звездочках. Эти цветочки. Там тебе пчела такуюсь. И, меня... и мы пришли, и тут вот будем смотреть римскую гробницу. Хорошо сохранилась. Да, абсолютно. Значит, это все старинные. Так ведь. Вот я и гробница. Римское. На пещере очень похоже на тот камень, который мы видим вокруг. Какое-то причудливое озеро. Причудливое озеро. Но мы его пока что не видим. А, вот еще стрелка, значит, в ту сторону. Сейчас пойдем. Но кругом еще очень много людей. Обязательно. А ирисы все не цветут. Болгарские дети развлекаются целыми толпами все привлекаются -то как могут кто меч играет футболисты в футбол да кто гуляет а мы сейчас подходим я думаю что козырь есть места для пикника мы будем к такому настучку да, конечно, теперь вижу. Все, идем просто по просторам. Не думайте, что этот лес безлюден. Тут кругом люди. Забури... Забурились и нашли вот такое атмосферненькое место. Здесь мостик деревянный. И он весь такой прямо в джунглях. Тут вот протекает такое ручее, А мы тут идем по мостику вот тут нам главное не удариться головой и так мы куда-то пришли в атмосферный домик похожий на дворец очень красивый озеро конечно заросло трюхи Тут люди жарят барбекю у них там специально барбекюшница красивые сосны здесь. Сосничок. Место для отдыха. А мы с тобой еще туда не пошли. Ну, мы пришли сюда в эту что можно еще в ту. Липи. Липите. Люди живут прямо в парке. Ничего. Не говорю. А знаешь, что здесь подозрительно в этом парке? Что? Комаров нет? Комаров, ребята, нет.